Дорогие друзья, продолжаю отвечать на вопросы Александра Гирина относительно моего нового курса «Брокер Донова. Это курс по продаже новостроек, он предназначен для застройщиков и для агентов, которые хотят специализироваться в этой нише. В курсе сказано, пример, аукцион одной студии, а всего 30 студий. Побочка дополнительно 29 студий. Нет ясности. Условный пример — резерв 2 миллиона рублей. Покупатель номер один, два, три и 4 дошли или превысили резерв. Остальная масса не достигла резерва существенно, в районе полтора миллиона. Как ответить на такой вопрос застройщика? Я не совсем понял, в чем заключается вопрос. Задача — предлагать всем покупателям, которые пришли посмотреть ваш аукционный объект, все объекты, которые есть э, в данном здании. И я вас уверяю, на каждую квартиру, это аксиома номер один, пересмотрите курс, аксиома номер один, на каждую, совершенно абсолютно на каждую квартиру существует идеальный покупатель. Чем больше покупателей увидит объект, тем дороже он будет продан. Это относится ко всем объектам. Ваша задача всем показать все. Да? Аукционный объект в больших количествах притянет людей ваше здание, вашу новостройку, а ваша работа будет показать всем все. И каждая квартира найдет своего покупателя. Вот о чем нужно думать: резервные цены. В некоторых случаях будет продано по резервной цене, в некоторых случаях выше резерва, в некоторых случаях ничто так не отрезвляет, как аукцион. И застройщик, увидев реальные цены, он понизит, возможно, свои резервные цены. Бывает по-разному. Но вот аукцион – это самый верный способ оценить объект недвижимости. Так что, друзья, применяйте аукционы, продолжайте. Работа тех, кто достиг успеха по моему методу в деле продажи вторички, выходите на рынок новостроек. Я вас уверяю, застройщики вас ждут. В сфере продажи новостроек пришло время ответственных людей.